Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске Египет, 2021 год, Шарм-эль-Шейх, обзорная экскурсия по городу. А у нас первая остановка, это место называется Площадь Мира. В отеле, конечно, все хорошо, а вот за пределами отеля ну такое себе. Как бы спорная пустыня, пустыня, пустыня. Все прослушал, но если я не ошибаюсь, а вот. Холливуд. Вот так называется это место. Прикольно. Вот единственное, что... Маша, мы не взяли с собой крем. Давай, может быть, здесь где-то купим крем. Иначе мы обгорим сейчас, как угольки. Мы просто, честно говоря, опаздывали на эту экскурсию. И поэтому... Ты не подготовлены. Вот так, для деток, для деток прямо-таки, да, классно. Помогите! <с Hopkins> естественно, вот так. <с -kers> В общем, все здесь еще только-только расстраивается. Только 35 лет всего шейха, если честно, я не знал, правда. Откуда я мог знать? Откуда я мог знать? Я не учил старик. Шутка. Есть у нас девочки в группе «Беременные», пожалуйста, пока что воздержитесь. Второе противопоказание – это пересадка органов за последние 10 лет остальным можно. Деткам до 6 лет, кто будет брать, по пол чайной ложечки даем, 6 уже по чайной. Других противопоказаний у него нету. Помимо черного тмина будет также масло семян рукколы. Я думаю, что руколу вы все знаете, такое растение. При аномиях руккола повышает гемоглобин. Можно добавлять ее в салатики, она очень вкусная, ее можно и взрослым, и деткам, противопоказаний у нее нет. Девочки, обратите ваше внимание на масло семян хельбы. Хельба – это маленькие желтые зернышки, она нормализует женский гормональный фон. Это все, что связано с женским здоровьем. Это менструальные боли, это какие-то женские новообразования, это бесплодие, а также в период менопаузы. Морковочка – это глаукома, катаракта, соморечное зрение. Кто обгорел, кого покусали комарики, прямо сейчас можете там э, намазать. Саласёнчика Малой Вера для жирной сухой комбинированной кожи для деток маленьких оно тоже гипоаллергенно чайная ложечка на стакан воды минутку прокипятили потом можно пить будет также синайский петуинский чай хабак это сбор синайских трав будет будет самая древняя зубная щетка может быть вы видели здесь, которую понимаю, вам выпишут на карте. На При... в общем заехали мы в какой-то торговый центр здесь нам проводит презентацию всевозможные в общем натуральные продукции вот, вот набрали мы, наверное, долларов на 500. Нам дали буквально 15 минут, чтобы мы прогулялись по территории мечети, а до этого мы заезжали в торговый центр, там почему-то видеосъемку запретили делать. В общем, там мы приобретали а, всевозможные масла, там, а, парфюмы и так далее, так далее, но там все действительно хочется купить, все там такое органическое, натуральное, ну и так далее. Просто без лишних слов. В Сочи привет, скажите. А, в Сочи, в Сочи. Длинные да, ночи. А, а, а где в, в Сочи вы отдыхали? В Сочи я за вами скучаю, и за Гагры. Я в Гагре отдыхала тоже, и в Сочи отдыхала, и в Адлере отдыхала. Вы из Киева, да? Да. А я... в Сочи где отдыхали? В Сочи. Ну, на на Бытхе вы говорите? Я была на Бытхе. А, да. ну вот, а я на Бытхе вот проживаю. Там. Привет! Привет Сочи. До встречи, Сочи. Спасибо. Процветай, Сочи. А вы с какого города? Да. Салева. Ага. Не знаю, что здесь можно делать. Воды здесь почему-то нет. Абсолютно с разных стран здесь отдыхает народ. Как сказал наш гид, очень много людей с Украины. Вот много людей, кто разговаривает на английском языке. Кстати, мы остановились, как говорят, в одном из лучших отелей, все забываю его название, Стайгенберг. Это, в общем-то, немецкий отель. Ну, а мы двигаемся дальше. Маша. Здесь могут заниматься только дети, египтяны. Иностранцы не могут. Иностранцы занимаются в школах немецкая, британская, французская. Здесь есть обучение там платное. Решетки на окнах, потому что в школу здесь дети идут да, очень рано. Идут с четырех лет два подготовительных класса, затем начальная школа средняя всего 12 лет занимает обучение на самом деле, в школе. Вот эти все уины, Пока что вокруг, еще нету. Места, я думал, что где это УИД. А это только вот все с, начинается. Стороны, только только. Супермаркеты, кафешки, где местные ребята, которые приехали сюда на заработки, проводят время. Здесь они смотрят телевизор по вечерам, футбол, там пьют чай в кафе. Здесь они снимают квартиры по несколько человек. Тоже те, кто работает где-то на экскурсиях, магазинчиках. Через дорогу от нас самый зеленый район, Дельта Шарм он называется. Это тоже жилой комплекс, тоже на территории есть жилые дома, есть также отельные номера. Это вторая линия, они ездят на море на автобусе. С правой стороны автобусная остановочка, эти автобусы междугородние, они курсируют по всему Египту. Каир, Александрия, другие города Египта также. С правой стороны мы с вами сейчас подъедем поближе. Вы увидите здание в виде пирамидки. Пирамидка — это госпиталь, больница. А Называется эта мечеть Сахаба. Сахаба в переводе с арабского обозначается подвижник или «соратник». Она была построена в честь соратников пророка Мухаммеда. Эту мечеть еще называют «золотая». Она расположена на территории старого города. Старый город — это не город. Это название рынка, где вы также можете приобрести какие-то фрукты, свежевыжатые э, соки, попробовать рыбку покушать. За рынком находится еще несколько отелей и порт. Порт был здесь тоже построен во времена израильтян и по сей день он функционирует. Здесь город заканчивается, мы с вами поворачиваем и едем обратно. Э, с правой стороны супермаркеты, где мы приобретаем продукты. Кому будет интересно, можете зайти и полюбопытствовать. Э, Роговсанса, они называются Корфур, метро э, те, кто хочет самостоятельно осмотреть полуостров, есть такая услуга в городе, как аренда автомобиля. Есть еще и электростанция. У нас с вами здесь будет последняя остановочка. Это на десерт. Это буквально 10 минут, много времени не займет. Называется это остановочка «Фабрика сладостей». Все пошли в этот магазин за сладостями. Я что-то не хочу. Маша тоже пошла. В общем, ну что там смотреть? Всякие вот такие вкусняшки там. Пахлавушки, халва и так далее, и так далее. Установочка Альбатрос Лагуна Виста. Да, отели здесь на любой вкус, цвет и кошелек. А вы знаете, мне стал нравиться Египет после сегодняшней экскурсии. Первое впечатление какое-то было обманчивое на самом деле. А сейчас вполне себе. это наш отель. Ну, к сафари мы готовы. Итак, это был Египет, 2021 год, Шарм-эль-Шейх, обзорная экскурсия по городу. Ну, а мы пойдем вялиться возле бассейна, пойдем купаться на море. Если вам нужна недвижимость в городе Сочи, то это ко мне на канал. Подписывайтесь, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много всего интересного в Instagram. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.